Привет, друзья, с вами Панда. Здорово, бандиты, надо сказать, а то скажет, опять не так поздоровался, что с тобой случилось, а ругались. Вы спрашивали в комментариях несколько раз про то, про, про то что такое e маркетинг, боже мой, что с моим языком. И поскольку я довольно слабо в этом разбираюсь, у меня маленькая подписная база, у меня 7 тысяч человек всего. У меня есть товарищ, с которым мы в прошлом году делали курс по заработку на играх, у которого очень большая подписная база, и который занимается воронками продаж и вообще e-mail маркетингом. Его зовут Артем. Привет, Панда. Да, привет, привет бродяги. Да, привет, бродяги. Вот, он расскажет лучше меня, поэтому давайте у него и спросим. Давай, Артем, вот так с нуля: вот, что такое e маркетинг вообще? Вот зачем это нам? Есть контакт, да, есть Twitter, есть сейчас перископ, YouTube. Вот зачем нам e-mail-маркетинг? Зачем нам письма людям отсылать? 2016 год. Uh -huh. uh... На это есть естественно, несколько причин. Uh, первая причина это то, что uh, сейчас очень большой информационный перегруз. То есть люди забывают иногда, да, куда-то зайти, почитать интересную информацию, то есть она просто теряется, как говорится, в большом объеме информации, то есть какие-то вот эти песчинки красивые, там, ну как, если сравнить качественную информацию с золотом, да, то вот сейчас такое, такое время, когда это золото теряется в куче гравия. И как раз таки, когда человек, ты забираешь e-mail человека и присылаешь ему письмо, ты обращаешь внимание, вот внимание этого человека конкретно на свою золотую песчинку, вот эту да на вот это свое на свой классный контент то есть человек человеку не надо в голове держать адрес твоего сайта ему не нужно помнить когда к тебе нужно зайти ему не нужно как бы проверять каждый день что у тебя там вышло нового на YouTube. он просто заходит однажды к себе на email или у него там оповещалка стоит на рабочем столе такой как на e например зин зин пришло письмо в этом письме написано, там, «Панда рассказывает новые фишки про YouTube». Человек экономит время, то есть это создано для того, чтобы вы, дорогие друзья, бродяги, бандиты, там, да, святые люди, чтобы вы экономили время свое, то есть не, не держали в себе лишней информации в голове, а просто чтобы вам на email приносили, как говорится, все готовенькое. Это то же самое, как заказать пиццу, например, на дом. Вот email, то же самое, по сути, вы просто экономите кучу времени, и вам автор... Говорит, что у него сейчас происходит вот в данный момент, именно сейчас, именно сегодня. И отсылает вам этот месседж, это послание. И все. То есть это удобно. сразу подтвердить твои слова да, тем, что у меня есть паблики ВКонтакте. И в паблике ВКонтакте, кто знает, как там работать, там нужно много контента закидывать. То есть, чтобы продвигать паблик ВКонтакте, там нужно много постов. Это как бы хорошо для нас, потому что мы продвигаемся, но это плохо для пользователя, потому что мы очень много ему выбрасываем. А когда я отправляю письмо своим подписчикам своих рассылок, да, я, наоборот, его продумываю. Оно выходит там одно у меня вдвое, в трое суток. То есть это более такой четкий контент. Мы меньше времени людей тратим на ерунду, на проходной контент. Вот, да. Во-вторых, к e у человека привязано... Теперь вот мы поговорим со стороны человека, кто email маркетингом хочет заниматься. Сейчас мы говорили со стороны обывателя. Те, которые подписываются на почту для того, чтобы получать от нас новости. А теперь мы поговорим для тех людей, кто хочет на этом зарабатывать. То есть, вот мы с тобой, да, то есть люди, которые имеют деньги от этого, зачем e-mail-маркетинг нужен нам? Зачем он нам дает и почему он дает нам деньги? Ну, Во-первых, то, что мы тем самым увеличиваем количество контактов с человеком. То есть мы лишний раз про себя напоминаем. Второй момент. К email у человека привязаны там, одноклассники, ВКонтакте, YouTube. То есть все равно у каждого человека есть email. И по сути мы, не дожидаясь, пока человек о нас вспомнит, мы сами ему пишем и напоминаем про себя. Это еще второй момент. Третий момент. То, что у человека создается впечатление, что ему пиш... лично пишут. То есть... Ты сидишь, тебе лично написали. Реально до сих пор многие люди думают, даже если ты делаешь массовую рассылку, люди думают, что ты сидишь и лично написал ему письмо. То есть да, людям это очень, приятно. очень простая строчка, там вставляется, там, name, да, и все. И да, имя и человека вставляется да. любое, да. При этом просто человек пишет, на самом деле автор рассылки, пишет на базу 50 тысяч человек, а получатель на том конце провода, как говорится, думает, что ему лично написали. Затем улучшается коммуникация, обратная связь. То есть, э, если человек ответом на e-mail напишет вам сразу вопрос, то есть ему не нужно копировать e-mail, искать ссылку на вашу службу поддержки, он может прям в обратку написать вам какой-то вопрос, ваш потенциальный клиент, либо партнер, либо друг просто, который вас читает подписчик, и вы сразу получите это письмо к себе. То есть, опять же, чем меньше э, действий между вами и вашим потенциальным клиентом, тем больше денег вы заработаете. Потому что сейчас, еще раз говорю, время скоростей, Людям не хочется искать ваш вот этот e-mail, не хочется им искать ваш вот этот адрес службы поддержки. Все хочется, чтобы было в одном месте и быстро. То есть выигрывает тот, кто быстрее. То есть если вы хотите быть на коне, если вы хотите зарабатывать больше денег, то вам нужно еще подключать обязательно именно email маркетинг. Ну, e-mail маркетинг к маркетингу, конечно, рознь. То есть это вообще обширная тема о том, что писать подписчикам, как это делать. То есть даже форма письма имеет значение. Даже вот если у вас будет классный текст, оно написано неправильно, то есть будет некрасиво выглядит на самом, как говорится, мониторе у человека, как вот именно в виде форм каких-то, то будет открываемость, конверсия меньше. То есть это все нужно изучать, узнавать, но без этого, как говорится, каши вы не сварите. Я вот. бы для Поэтому... себя еще один плюс хотел выделить. Дело в том, что YouTube-канал у вас могут застрайковать, и многие ребята с этим сталкивались. Группы ВКонтакте периодически банят. А вещи, которые тяжелее всего свалить, и те, которые остаются с вами, это ваш сайт. Ну, сайт сам, понимаешь, тяжело свалить. Там можно и бэкапы сделать, и база e-mail подписчиков. Да. Базу да. у тебя не... Базу ты можешь вот конвертировать, там из этого перекинуть в этот сервис, но ничего не изменится. Да, база будет да. твоей. База это надежная. Надежнее, да, надежнее, очень надежнее. И... Просто вы должны сейчас провести знак равенства. Сейчас вот эта формула, которая успеха в интернет-бизнесе, да, неважно, YouTube-блогер вы или не YouTube-блогер, я просто понимаю, что панда тебя смотрят в основном YouTube-блогеры, да, вот, неважно на самом деле, просто вы поймите, количество подписчиков равно количеству ваших денег. Ну, там определенная формула, конечно, тоже есть, но если у вас 0 подписчиков, равно 0 денег из интернета. То есть, если вы сейчас, вот задайте себе вопрос прямо сейчас, сколько вот у вас подписчиков, вот задайте, e-mail подписчиков именно. Если вы сейчас отвечаете ноль, у вас ноль прибыли нормальные. Я, я бы, знаешь, как вопрос вот э, сформулировал, сколько человек вы можете через 15 минут собрать в онлайне на вашу трансляцию? Я бы вот так, знаешь, сформулировал, используя любые инструменты. Если mm -hmm. ноль, то вы, ну, у вас ноль, да. Да. А вот как раз инструмент e-mail маркетинга позволяет э, привлечь непосредственно подписчиков на вашу трансляцию любую короткие сроки. Вот я вот там кидаю письмо, раз люди заходят в течение там, 30 минут, если у меня вебинар в течение 30 минут начинается. То есть это очень крут, крутой способ достучаться до вашей аудитории. И, естественно, коммуницировать с ними, отсылать именно сливки какие-то, интересные моменты, интересные курсы, интересный контент. То есть э, и за email маркетинга будущее. Вот есть люди, которые думают, кстати, Панда так думал раньше, что email-маркетинг не работает, он денег не приносит. Вот. Но когда мы с ним провели определенные штуки... Я могу честно рассказать эту историю, если хочешь, буквально за 30 секунд. Давай, рассказывай. Написал мне некий... Давайте я вот возьму, Артем Плешков у нас будет. Вот, что есть, прости, будешь заяц сегодня. Написал мне некий Артем Плешков, говорит, привет, я там Артем, у нас там общий знакомый, по-моему, Да, я занимаюсь там email-маркетингом. Я, я думаю, что такое email-маркетинг, наверное, письма какие-то отсылает. Письма отсылает, точно. Думаю, ну какой-то странный парень. Ну, думаю, ладно, из вежливости с ним вообще а ты консультацию у меня купил по YouTube. А он купил, он же хитрый, он же понимает. Он купил консультацию по YouTube, чтобы просто пообщаться со мной. Вот. И он такой, давай сделаем типа курс. Я такой, ну давай. И он причем предложил очень хорошо. Он говорит, сделаем, да, если, если продастся, сделаем курс. Если не продастся, не сделаем. То есть он очень хорошую схему предложил. Мне не нужно было работать, нужно было просто посмотреть, что он сможет сделать. Раз я захожу, у него там сколько, 300 человек или 400 на трансляции. Я говорю, так у тебя канал YouTube вообще там, ну, дохлый, да, группа ВКонтакте там закрытая, думаю, как? Он говорит, вот я там письма рассылаю, я думаю, какие письма рассылаю? Потом раз, короче, заказы сыпятся, я сижу, сколько мы заработали? по мы 63 тысячи, мы заработали за час. Нормально мы заработали и продолжаем, продолжаем заработать. Нельзя было цифру говорить, да думаю, можно было увеличить. Да я просто не помню, за если один честно, меня... за один час у нас 63. Я помню очень хорошо. Мы посидели полтора часа. Причем мы сидели там. Раз-раз, я что-то на гармошке еще поиграл. Ну, весело, короче, было. Раз mm -hmm. чисто с Артемом база 63 тысячи. Но потом еще так с моей базы, потом еще с Артемом. Да. И людей очень много, на самом деле. Там миллионы человек. Если вы не знаете вот последние там, статистические данные, посмотрите, сколько пользуются интернетом в России, Рунет. Там миллионы, миллионы, миллионы, там то ли 60 миллионов. Это все ваши потенциальные клиенты, ребят. Вот потенциальные почта мотки. есть у всех. Контакт есть не у всех, в Одноклассниках не все, Facebook, YouTube, почта у всех есть. Да, почта есть у всех. И а, через почту легко, опять же, читать ваши письма. То есть, когда даже заходят на ваш сайт, все равно там есть какие-то текающие там э, баннеры. Когда человек получает конкретное письмо, Автор курса и автор рассылки конкретно показывает, на что обратить внимание. То есть идет фокус. фокус. Поэтому всем вам наставление в 2016 году, чтобы вы как минимум ну хотя бы 500 подписчиков в месяц набирали. И а, просто сразу сейчас могу обыграть выражение, то есть если вы думаете, что сложно писать в рассылку, то есть о чем писать в рассылку. У меня просто такие же проблемы были, я думаю, надо же людям что-то писать, а я не умею, у меня двойка по-русскому, там, предположим, я изложение не умел писать. Хотя вру, у меня была четверка по-русскому, но я не любил писать сочинения, реально. А тут мне приходится писать письма. Но, когда ты по-другому посмотришь на вещи, а, то есть вот мы сейчас с тобой разговариваем, да, Матвей, а, можно тебя так называть? Я панда, панда, вот уже маску снял, можно Матвей, наверное. Вот, и э, мы же находим слова, о чем говорить, правильно? Мы же не сидим, не прописываем в голове, так, надо сначала сказать вот так, потом вот так, какой-то копирательский прием при, применить, именно вот так сказать. Мы просто говорим, как нормальные друзья. И вы со своими друзьями встречаетесь, вы что же с ними говорите, вы же не загадавливаете речь, заранее не прописываете ее ночами, сидите, да, то есть надо вот именно вот так сказать здесь, а вот так по-другому. И когда я вот это осознал, что, блин, ты в базу можешь писать именно в рассылку. Так же письма, как ты общаешься со своим другом. Просто берешь, начинаешь говорить. Как будто вот представляешь. Короче, есть у вас друг любимый, да? Сфотографируйте его, поставьте фотографию друга напротив себя. На вот это уже нехорошие, пошли. ой, нехорошие советы пошли какие-то. Девушку вот. поставьте, Артем, исправься. Э, друга, подругу, как бы, тут, как бы, смотря кто пишет. Поставьте а вот, подругу. И, да, ну, пусть подруга будет. Можете мишку гами поставить, неважно. И вот как будто бы вы с ним разговариваете и начинаете ему что-то рассказывать там, про ваш новый урок, про урок вашего партнера. То есть если у вас проблемы с написанием контента, вы можете брать контент у тех, у кого его полно, например, у меня, и ставить свою партнерскую ссылку, и рассылать, и зарабатывать деньги. То есть вообще ничего сложного нет. Вот теперь мы обыграли вот эти штуки, да, вот эти возражения, проблемы, потому что многих людей именно останавливает то, что они думают, что это сложно. А это просто, если показать их с другой стороны немножко на это. А если у нас игровой канал, вот мы снимаем игры и хотим e-mail -рассылка вообще, может нам как-то помочь? Надо тестировать, но в любом случае коммуникация же с аудиторией есть. Надо подумать, что людям интересно было бы связано с игровым каналом. То есть людям, наверное, интересно узнать какие-то новинки в игровой тематике. Да? Интересно? Интересно. Людям, например, интересно узнать, на каких приставках лучше играть. с Какие приставки, где подешевле купить, игровые именно. Да? Людям интересно какие-то... Ключи какие-то там купить. Вот, и надо партнерские ссылки вставить, да? Вау, ес, Вот оно да. что, вот что надо вставить. партнерские. Я на самом деле могу сказать, как у меня это сработало. Я на Новый год вел прямой эфир, и я везде должен был задолбить, чтобы меня как можно больше смотрели. Я отправил письмо, у меня 2000 человек в рассылке, вот это именно игровой. А на 300 человек стало больше на трансляции тут же. Ну, то есть через 15 минут буквально. Людям на ящике свалилось. А в Новый год их же ВКонтакте вообще завалили. Там же посты, посты, Новый год, Дед Мороз, Снегурочки голые. Угу. Кстати, а тут вот раз если по сейчас по email пробил и все. Если сейчас вопрос у некоторых людей возник, а как еще можно зарабатывать на email рассылки, если у вас ну как бы не пользоваться, например, партнерскими ссылками, да? Ребят, продажа рекламы. То есть вы по сути даже не продвигаете никакие партнерские ссылки, просто приходит заказчик и говорит, я хочу прорекламировать у тебя по базе. Вот, чтобы вы понимали, у меня реклама масштабная, стоит 50 тысяч рублей, Чтоб я отправил несколько писем по своей рассылке я заработаю 50 тысяч рублей, но я при этом не буду думать, что написать, то что мне пришлет сам человек письмо, я просто его проверю, что там, главное, что там не какашки были, да, а нормальная информация, там отзывы посмотрю. Если контент нормальный, я заряжаю, отправляю все, и то есть я по сути могу заработать 50 тысяч сейчас прям за 10 минут. Я просто напишу в рассылку, что ребят, я продаю со скидкой рекламу в своей рассылке. И найдется куча людей, которые придут, деньги мне принесут, чтобы я их пререкламировал. Вот и все. Поэтому... У тебя уже база есть, у тебя уже есть связи. Uh, у меня есть база. То есть без базы uh, подписчиков люди с вами общаться не будут, по большому счету. Потому что если у вас есть база подписчиков, это первое. Доказывает то, что вы эксперт в какой-то теме. Да, или хотя бы вы умеете экспертов привлечь, которых транслируете через свою базу. Потому что не обязательно быть экспертом самому. Чтобы иметь базу подписчиков, вы можете приглашать экспертов и там делиться контентом этих экспертов через свою рассылку. Я так делал в самом начале, когда а, создавал школу блогеров. Мы с тобой боль... просто... так же сделали, да? Ты в Ютубе тоже такой раз, я пришел, я говорю: я в Ютубе разбираюсь. Ты такой, ну давай работать вместе. Никаких нареканий то есть всем в плюс. Да, то есть, я транслирую для своих подписчиков твой опыт. То есть, сам, как бы в этом не разбираясь, так, так же хорошо, как и ты, да но я транслирую твою информацию по своим подписчикам, и, по сути, я никого не обманываю, то, что там контент буду классный по YouTube слать. И они довольны, потому что реально они получают э, практический опыт. Вот, да, это поэтому, да. поэтому смотрите, у меня, в принципе, есть информация, если вы хотите знать больше, у меня есть обучающий тренинг, первые 100 тысяч рублей на партнерских программах, именно через e-mail рассылку. Я думаю, Панда приложит ссылочку, Матвей, да, мон... давай, давай, пусть будет полезный курс, поможет всем. Да, вообще, ребят, вот, чтобы вы понимали, это платная штука, это стоит 7 тысяч рублей, сам весь полный тренинг стоит 7 тысяч рублей. Сейчас мы вам дадим доступ к тест-драйву, то есть, если вы машины раньше покупали или хотите купить автомобиль, вы приходите в автосалон, показываете на понравившийся автомобиль и делаете тест-драйв. Вот сейчас реально у вас есть возможность получить а первые уроки бесплатно и платного курса. Там очень много уже полезной инфы. Дерзайте. Хорошо, тогда ссылка, ребят, будет в описании, если кого-то заинтересовал. Но действительно, фиша хорошая. Я вот, например, начал. Я раньше тоже думал, какая-то ерунда, какая-то ерунда. На самом деле, интересная штука. Да. Послушайте человека, Матвея, Панду, у которого есть Смотри, серебряная кажется. кнопка на YouTube. У него сейчас вторая скоро на подходе. Там золотая. У А книга на подходе. Если я доживу, то книга на подходе, слава богу. Да, человек с умудренным опытом, имеет там сотни-сотни тысяч подписчиков, миллионы просмотров. Наверное, не просто так он вам будет рекомендовать e-mail. Нет, email вещь, да, поэтому не теряйте время, как говорится. Возьмите быка за рога, и, чтобы потом не жалеть, то, что вы много подписчиков упустили. А как работать с подписчиками и как собирать масштабно, узнаете в моем тренинге. Ребят, ссылка на канал Артема есть на экране и в описании. Там много интересных роликов у него. У него такие жизненные бывают ролики. Он в самолете полетел, что-то интересное с Он такой, Я бы сказал, у него такой видеоблог интересный. Вот. Видеоблог да, бизнесмена. Вы... Бизнесмена я бы так назвал канал. Да. У меня блог не для всех, сразу скажу. Это для людей с предпринимательским мышлением, с мышлением бизнесменов, бизнесвумен. Да? То есть это не для... Если либо для тех людей, кто хочет стать предпринимателем, то есть посмотрите, но не для всех, не для школьников, которым ничего не надо, да, не для раздолбаев, реально для людей, которые... Я хотят... такой раздолбай, позже, короче, прикинь, мне сейчас звонит бухгалтер, мне говорит, нужен твой СНИЛС, я по всей квартире хожу, не могу СНИЛС найти, придется завтра в пенсионный фонд ехать, понимаешь, я смотрю твой канал, хотя я раздолбай. Ребят, предприниматель может быть раздолбаем, Артем а сейчас... Как сказать-то? Дезинформирует, дезинформирует. Я раздолбаю предпринимателя. Хорошо, с поправочкой. Тут должен быть с мышлением предпринимателя. Но да. то, что у тебя есть мышление предпринимателя, это у тебя не отнять. За что? Не, ну, конечно. Я ну, смотрю мы мышление... твои тоже видео почти. Мышление раздолбая у, у меня тоже есть при этом, да. да. Но это одному и другому, как говорится, не мешает. Вот, ребят, всем спасибо. Ссылка на Артема в описании, ссылка на курс по e-mail маркетингу в описании. Спасибо за просмотр, удачи вам. Пока-пока. С солнечного Бали. Да, тепло, а человеку хорошо тут мерзнешь синиш, но ну, у меня хорошо хоть газ топит, а так бы вообще умер. Елку раз.